И всем привет! вы На канале Мана Кацуни мы играем в Майнкрафт. Это Ванблок. Вторая серия. И за кадром я открыл новую локацию Un The Underground. У меня, уже ведро воды. Нам надо еще... У меня получился дядюшка. Нам надо еще... На сграве надо будет пофиксить одну штучку и. Тут, тут, такие нужны. Поэтому рекомендуется. Здесь не надо так долго смотреть, поэтому рекомендую вам быстро примотать этот момент на скорости воспроизведения 2. А я погнал забывать ресурсы. Да, смотри, смотри, а не рэперы, я никакой. О, железка нам нужно. 哎 diy 往下往下也往下 Погнали. Ту -тун -тун -тун -тун. О, мухоморочь. Кстати, пя пятой серии мы, ну, наверное, решил не понял ты куда пошел Ага. ну и все мухоморыч идет я вот это сейчас ничего-то не понял все мухоморыч у нас там похлебки у нас нам бы потом ее все равно перенести а пока что забываем Третья, четвёртая, пятая, шестая... Ладно, у нас пять. Пять железа надо будет сделать специально для... Также в этой серии мы улучшим систему. У нас уже есть кирка. <просу> Ах ты ж какой герман. На. В этой серии мы, кстати, пофиксим новую нашу систему. И она будет красивая. Первым делом нам надо... бы... Так, я сейчас упал, чуть не упала Сейчас нам надо будет выполнить трюк. Это мы убираем абсолютно все наши вещи, чтобы не потерять их. Yes! Получилось. Мы получили cover kit. зачем интересно? Нам нужно, но это даже плюс. Берем наш нет-нет-нет! Меня упал Ой. я вот зато получу опять этот рекаловый креп. Зачем он мне опять Консир... кон... Сейчас нам надо. Да, <звольная музыка> Так, что-то я не продумал. вот так. Теперь у нас мы ну, почти сделай нам систему. Вот. Конечно, она немного не раб... но ну, в вот очень много минусов. Но зато Можем ее туда на момент. Так, что я включу, а вот. Делали... ой. Сори, Опять. Мы... улучшаем наш... наш остров. Делаем его более деревянный. Теперь нам надо сломать вот этот блок и все нам надо будет перенести нашу наших питомцев и сделать их в другом месте. А пока что мы ну, подобываем. Ресурсов. Вот, гравитер больше на стен появляется. А, ахаха. Вот в чем крик фишка этой underground chest. Мы получаем всякую фигню, очень не не. Да -мо, сколько, то считай, за сколько раз я эту серию уже там сделал. Кто больше это, кто напишет, то мы поставим сердечко. а сейчас мы будем заниматься одной штучкой это будем расширять абсолютно наш весь наш остров чтобы он был чтобы было больше места чтобы мы могли расширить место. Так, так, так, так. Кстати, не забывайте ставить палец вверх под мои ролики, если вам, конечно, не понравится, а если они вам под... нравятся, и все мои ролики то рекомендую вам подписаться на мой канал. Я не вязаю вас просто большой подписаться, чтобы поддержать меня и прод... чем больше, кстати, как чем больше Лайках, тем больше рубрик рубрик one блок а я не прощаюсь с вами я пошутил Вы уже такие уже готовились когда я скажу это слово сейчас мы выполним страшное действие это Да, и все абсолютно почти все вещи. Ну, не нравится она сейчас на данный момент. Не понадобится. Нам только ну, будет. А слушай, а где моя кирка? А, вот он. сундук, ушей, сундук, вот он, быстрей, и убираем вещи, все, теперь мы убираем вещи, у нас лежат уже вещи в стене сундука том целый как там поживает ну Мухоморыч, ой ой ой я лучше хорошим заниматься нет оказывается нет не занимайтесь Ладно, чем больше ставите лайков, тем больше шансов на 30-минутную серию. Всем спасибо за просмотр, вы были на канале Буанагатсу. что мы играли в, слайд, в Майнкрафт One как в Майнкрафт у меня есть серийный блок. Всем спасибо за просмотр, вы были на Буанагатсу. Всем удачи и всем пока!